Правительство Японии направило решительный протест России в связи с решением Москвы прекратить действие соглашения об облегченном посещении Курильских островов. С чем связан данный протест, прокомментировал эксперт Казанского федерального университета. Для начала нужно отметить, что договор о безвизовых отношениях относительно Курильских островов был подписан между Россией и Японией еще только в 1991 году. То есть это был период распада Советского Союза, период кризиса определенного во внешней политике России. Поэтому на тот период времени вот такая позиция открытости России надежду на то, что с нами будете равноправно сотрудничать, вот она как бы позволяла подписывать соответствующие соглашения. По словам эксперта, с 1991 года, когда был подписан договор о безвизовых отношениях Курильских островов, международная политическая ситуация сильно изменилась. Поэтому Япония проводит в отношении России недружественную политику. Они в отношении России вводят э -э, поэтапно многочисленные санкции, Япония за последнее время вела против России и против России и экономические, торговые, и индивидуальные санкции против лиц и граждан России. В свою очередь Россия вынуждена отвечать соответствующим образом и предпринимать аналогичные действия. Ну, вот исторический опыт он показал, что отношения между Россией и странами, скажем так, Запада, капиталистическими странами, они не вошли полностью вот в русло таких доверительных, взаимовыгодных отношений. МИД России ранее заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров по мирному договору, а также выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах. Амир Ахтямов, Универньюз.